Всем привет! Сегодня рассмотрим вопрос, очень популярный, о том, какие вообще существуют варианты выделения долей в жилье, приобретенном на материнский капитал. Я нарисую схему и дам небольшие комментарии. Подробно об этом можно будет э, прочитать в статье, ссылка на которую размещена прямо под видео. Ну, понятное дело, что на материнский капитал мы можем улучшить жилищные условия в части. А построить дом, либо купить. А купить можно квартиру, дом, комнату, комнату при том, что в коммуналке, в общежитии, либо долю. Вот, допустим, строительство. У нас еще голая земля, дома нет. А материнский капитал получить нужно. Поэтому нужно идти сразу к нотариусу и оформлять обязательства о выделении долей. После того, как дом построили, снова идем к нотариусу. Здесь, здесь мы оформляли обязательства, а вот здесь мы уже оформляем договор, соглашение, ну и плюс МФЦ. Идем в МФЦ, регистрируем. По времени как это происходит? Ну, как правило, выдается разрешение на строительство на несколько лет. Вот, Допустим, вам дали, вы можете строиться в течение 10 лет. Пожалуйста, прошло 10 лет. Вот стоит дом. И у вас есть 6 месяцев на то, чтобы второй раз пойти к нотариусу и уже оформить это соглашение, договор. Но самое интересное, на самом деле, здесь, понятное дело, вы тратитесь на нотариуса, что в этом случае, что в этом случае. Вот с покупкой есть две, два варианта, две возможности. Самый, так скажем, экономный, бюджетный вариант, и при том, что обойтись а, можно без нотариуса. Но здесь вы выделяете на всех членов семьи, сразу Купили квартиру, выделили доли, все, к нотариусу идти не нужно. Все хорошо, потому что, даже я вот сделаю так, ну, потому что у вас именно доли, вот в этом случае, выделены уже в договоре купли-продажи. Вот так вот сделаю, это договор купли-продажи. Есть случаи, когда жилье приобретается на кредитные деньги, под ипотеку, кредит, через заем. Здесь, конечно, есть огромное преимущество, то что ждать трех лет не обязательно, вы можете их использовать средства материнского капитала раньше, но в этом случае, как правило нет такой возможности как э, выделить доли сразу на всех потому что жилье находится в залоге у кредитной организации и поэтому сначала нужно расплатиться закрыть договор и уже после этого выделять доли но на этом этапе на этом этапе вы Пользуйтесь услугами нотариуса. Сначала оформляйте обязательства в выделении долей. А потом уже соглашение или договор. После снятия обременения, после того, как вы уже закрыли кредит, ипотеку, у вас есть 6 месяцев на то, чтобы дойти до нотариуса и уже оформить это соглашение. Есть случаи, когда не выделяют доли. По, вот по каким это может быть причинам? Во-первых, по незнанию, либо с целью перепродажи. Перепродажа что значит? Ну, продать жилье, в котором уже выделены доли детям, сложно, проблематично. И здесь подключаются уже такие организации, как по защите прав ребенка, опеки. Я могу что-то путать, но это не принципиальный момент. В любом случае, уже не так просто продать квартиру, дом, в котором выделены доли детям. И поэтому не оформляют, не выделяют и перепродают жилье. Знаете, все, все вот эти варианты под восклицательным знаком – это нарушение закона. Выделить доли нужно обязательно. Извините, если у меня получилось рассказать очень бегло и не подробно. Как я уже говорил, читайте статью, ссылка на которую в описании под видео. Другое дело, что может быть у вас есть Вопросы, на которые у нас не получилось ответить, задавайте их. Либо под видео, либо на сайте Нижегородского кредитного союза, либо в соцсетях. Обязательно официальных, потому что иначе мы не сможем прочитать ваши вопросы. Пишите, будем отвечать, будем снимать видео, будем писать статьи. Хорошего дня!